Вопрос. Если касаемо реинкоренции, мы можем в одной жизни иметь контракты, договоры с одними силами или богами. Но в процессе проживания в новой жизни mm -hmm. мы, допустим, развиваем свое сознание, mm -hmm. изменяется взгляд на вещи, мы присоединяемся к каким-то другим ценностям, приобретаем другие, mm -hmm. начинаем заключать договоры с другими богами, mm -hmm. что делать с предыдущими договорами, если они не закрыты. Выполнять, закрывать. Ну, если они друг другу противоречат. Значит, да, какой-то да. один из них будет считаться предательством по отношению к другому. И предателем будет выступать ну, да, да. потому что все произошло на ну, вашем. Я имею в виду, как э, снизить, э, ну, вариант, потому что это же получается прямое противодействие, одни и вторые. Совершенно верно, вот это прямое противодействие, сколь угодно э, много у нас э, происходит. И человек пришел по христианскому каналу. Переоценил свою точку зрения в течение жизни, понял, что в христианском канале ему тесновато, ушел в язычество, но свои задолженности перед христианством не закрыл. Как закрывать, чтобы ну, слишком много вреда себе нанести, допустим? Либо сделать это мягче, не знаю. Мягче, не боюсь, не получится, зависит от ценной вопроса. Если в течение жизни вы взывали и обращались за помощью, эту помощь вы получали. Если не рассчитали до сих пор за эту помощь, то за нее придется рассчитаться. Просто договор закрывается по вашей инициативе, а значит, вы будете платить ту цену, которую выставит вам вторая сторона. И вы будете ее платить временем, или деньгами, или здоровьем, или тем, что у вас есть, вы будете выкупать самого себя из, этой, из этого канала, из этой системы, чтобы перейти на другую. И второй вариант. Вы настолько интересны второй силе, что она берется выкупить вас сама. то Просто вы просто переводите, и долг ваш переходит другой силе, которая ну, долг, долг все равно остается. Ну, перед, просто... перед другими силами. Перед другими силами задолжен остается, и у них там своя цена вопроса, сколько это стоит. Да? Христианство, насколько мне известно, оно выставляет самую высокую цену. Самую высокую цену за все, что оно делает, оно выставляет очень высокую цену с языческими богами, там отношения более прозрачные, то есть по крайней мере они сразу говорят, это будет стоить столько, за это сделаю что-то, за это принесу что-то и так далее и так далее, то есть все прозрачно и очевидно. Христианство никогда не говорит, оно он говорит, молись и веруй, потом все узнаешь. А если или нет. Напротив, да, человек из язычества, например, переходит в христианство. Как вот это вот было. Не рассчитавшись со своими благами, они получили определенную печать. То есть рассчитаться все равно пришлось. Просто понижением в права. Все права, которые дали языческие боги человеку, они просто забрали с него назад. И кем он приходит в христианство? В формулировках там все сказано. Да? Но то есть же. бесправным существом, трели. Мы же когда рождаемся, нас не спрашивают, нас крестят. При... Да? Ну, а, сразу вносят в определенный эгрегор, и при переходе приходится рассчитываться. Обязательно рассчитываться. приходится. Да. да, вот такая вот цена вопросов может в прошлой жизни вы то тоже самое сделали со своими детьми. Да, вполне вероятно. То есть все баш на баш. Ваши родители, на самом деле, принеся младенца в церковь, они себе очень много грехов быстренько списали, потому что заложенная душа того, кто им совершенно не принадлежит, то есть исключительно значит, по праву крови, это достаточно хороший откуп. Это тебе никакая интекдульгенция в средние века. Три золотых заплатила и все и греши весь год. Это очень серьезный отступ, Младенец, пришедший в этот мир, сознание какого-то Бога подключается автоматически к под эгрегор-христианству. А пока ребенок до 7 лет, пока мать его кормит, он принадлежит фактически, он плоть своей семьи. Фактически еще даже не личность с точки зрения социальных и христианских законов. Он личностью станет потом. Как минимум там, через 9 дней, например, по языческой традиции, через 9 дней ребенок проходил именно лечение от своего отца. Для этого ему должны были положить в ноги отцу, он должен был его взять и сказать, да, вот этот вот теперь такой-то, тот-то сын, давайте его так-то. В христианстве положено не позднее, чем на сороковой день покрестить, правильно от момента рождения? Правильно. Ребенок еще есть, плоть, от плоти отец и мать. Фактически они кусок своей плоти дают. И только после этого он получает право на личность. То есть что делает христианство? Он Дает право на личность. Он действует через имя наречения. Дает право на личность. И теперь твоя личность, и как следствие твоя душа, ты только таким образом. И поэтому он тебя бережет до определенного времени, естественно, а потом тебе придется себя выкупать. Да. Ну и что, что ты этого не знал? Ну и что, что тебя не спросили? тебя на тот момент никто не обязан спрашивать, Знаете, вот как бы по закону еще не самостоятельное лицо. Это сейчас светские законы говорят, что пока ребенок не родится может быть, он не считается личностью, но как только он в первый пор издал, значит он все уже личностью, у него хоть какие-то права в атеистической среде появились. А до этого момента мать приспала своего ребенка там, до революции например, мать приспала своего ребенка, какой с ним вопрос, а никакого, она даже суду не подвержена. Ну помер и помер, сколько их там младенцев умрет, да много. А вот если он уже окрещен, то всё, да, здесь могут судить по всем законам, по всей строгости. Отсюда вывод, да, если вы хотите выйти из-под одной силы и заключить договор с другой, относитесь к этому делу по-взрослому. Оставьте все, что было в прошлом, то есть все, что нас насотворили ваши родители, и то, что они вас не спросили, это вам не отменяет. Это не объяснение. Вообще не оправдано. Забыли про Вот от момента рождения до сегодняшнего дня, какие преференции я получила от этого канала. Осознать, принять к сведению, тебе выставляется счет, ты этот счет оплачиваешь и с чистым сердцем, как у воин, освобожденный от любовь от любых обязательств и долгов переходишь в ту систему, которая, которую ты выбрал волею своей. Поверьте, для системы человек, который выбрал ее осознанно, значительно ценнее, чем тот, кого приволокли, еще будучи маленьким кусочком делать. Да, Всегда осознанный выбор нужно сделать. И богам такой человек милее и приятнее. И поверьте, если они не будут нагружать человека в задачу, то это будет достойно а не подать ни ни ни нищему на Пасху, но, ну, в общем, посчитай, может свою деятельность и выполнен в этой жизни, хотя тебя больше ничего путного не ожидает. Обидное такое предназначение, верно?